И успешники. сегодня продолжаем тему вредных советов Гадки зайцев с гадкими советами Чтобы максимально быстро развалить свою структуру Поехали! Самый важный и самый приятный совет Который можно дать параллельной ветке Это дать такой, чтобы она перестала расти Поэтому я буду выполнять свою миссию Если вы меня будете слушать, ваш бизнес расти не будет Поэтому вредные советы только для вас Итак, очень важный момент. С самого первого дня обучайте людей на различных тренингах. Без тренингов нет никакого личностного развития. Ораторское искусство. Обязательно. Как может новичок жить без ораторского искусства? Он просто должен быть мастером публичных выступлений. Ему не нужно знать продукт. Ему самое главное знать лично выступать. Чтобы он держался хорошо на публике, чтобы он умудрялся там красиво говорить и так далее, и так далее. Поэтому обязательно учите людей на тренингах и создайте список навыков никому не нужных, которым нужно обучить своих новичков. И желательно загрузите их побольше, чтобы у них даже не было времени заниматься нормальным бизнесом. Чтобы они вместо того, чтобы сети строить, на тренинги ходили. Начинайте.